Самые большие глупости на земле делаются серьезным выражением лица. Вы это знаете, я думаю, не от меня, вы впервые это слышите. Люди с серьезным выражением лица, с сердитым выражением лица, это люди страхи, живущие. Это люди, которые стремятся под себя, подтянуть всех, чтобы ими управлять и над ними самоутвердиться. Смех, улыбка. Это признак психического здоровья. Я вам это говорю как психотерапевт. Почему же важно смеяться до самозабвения? Дорогие мои друзья, вы помните еще, когда были маленькими, или сейчас, когда маленькие дети смеются, очень заразительно, как мы отдыхаем возле них, правда? Как нам классно, как мы заряжаемся этой доброй, чистой энергией. Кто это помнит, напишите ⁇ помню ⁇ А теперь смотрите. Когда человек смеется до самозабвения, его эго исчезает. Он соединяется с собой, так называемым, божественным. Да? Он соединяется с собой истинным. Так вот, в преддверии Нового года я хочу вам пожелать следующее. Прежде чем вы напишите итоги своего года, поблагодарите себя, других, и самое главное, напишите, чему вы научились в этом году, за что вы ему благодарны. Обязательно это напишите, потому что когда мы пишем, и, и вообще, где нас фокус внимания, там наша энергия. Так вот, когда вы это все напишите, спланируйте свой год, напишите, какой стиль жизни вы хотите иметь, как вы хотите жить, помечтайте где-то, а где-то реально что-то напишите. Ну, это разное, да, желания и цели, это немножко разные вещи. Как бы там ни было. Как сумеете, так и напишите. Главное, напишите, за что вы благодарны этому году, чему вы научились. А потом, когда вы распишите свои желания на следующий год, свои цели, может быть. Вот эти вот э, разные такие вот всякие ангелочки, э, олененки, Попробуйте сфокусироваться на конкретном каком-то символе, запустить это свое подсознание, там, во Вселенную, как там, по-разному говорят, да? А потом найдите способ и минут пять хохочите до забвения. Это будет активная трансмедитация. Люди боятся смеяться, люди боятся проявиться. Они смеются интеллектуально, они смеются смеются, а как подумают, а у нас установки смех без причины, признак дурачины, много смеяться, будешь плакать. Есть такие установки? Так вот, Друзья мои, смейтесь и хохочите над кем-то, над чем-то, над ситуациями. А самое главное, над собой. Над своими неудачами, когда вам хочется разозлиться, попсиховать, смейтесь. Смейтесь и вообще смейтесь заразительно. И тогда вы будете чаще соединяться с собой истинным. И тогда ваши желания, ваши мечты в новом году, да и не только в новом, всегда будут сбываться легко. С наступающим вас Новым годом я, Надежда Новосельская, психотерапевт, благодарна вам за этот год, потому что с вами я стала лучше, умнее, качественнее давать свои материалы, больше получила от вас обратной связи. И, соответственно, я в Новый год ухожу с новыми силами, с новыми планами, благодаря вам. А сейчас я закрою чат и буду смеяться минут пять. Также и вам это рекомендую сделать всех вам благ смейтесь до самозабвения и новый год вам будет ярче лучше радостнее и счастливее